Пять действий родителей, которые приведут к беде вашего ребенка. Что это за действие? В первую очередь это критика ребенка. Во вторую очередь это делать все за ребенка. В третью очередь это гиперконтроль и опека. В четвертую очередь это проявлять гнев, то есть раздражаться на ребенка. Ну и в пятую очередь это подчинять себе ребенка. Все эти пять видов взаимодействия с ребенком точно не принесут счастье вашему ребенку и не будут укреплять ваши отношения В моих многочисленных консультациях родители обращаются у кого уже взрослые дети с просьбами помочь наладить отношения потому что ребенок заявляет им что он их не любит у них есть какие-то проблемы во взаимоотношениях. чтобы этого не случилось придерживайтесь этих пяти правил не делайте этого и ваши отношения с ребенком будут всегда хорошими Давайте рассмотрим поподробнее эти пять критериев, которые точно не нужно делать для того, чтобы ваш ребенок не был несчастным, когда он станет взрослым и ваши отношения не испортились. Я думаю, что каждый из нас, как родитель, был в такой ситуации, когда мы срывались на ребенке, если не могли как-то проговорить свою эмоцию, что мы чувствуем с теми людьми, которые для нас максимально значимы. Что это может быть? Это может быть отношение с нашим руководством. Вы, например, пришли с работы, и вы не можете высказать свое отношение к начальнику, но вы легко срываетесь на беззащитном ребенке и показываете ему гнев, агрессию, ругая его за какую-то мелочь. Или это может быть неприятный разговор со своим молодым с человеком, со своим мужем, с тем, кто вам дорог. Для того, чтобы скрыть свои неприятные эмоции, мы начинаем срываться на ребенке. Как с этим работать? В первую очередь нужно отслеживать, когда вы начинаете заводиться, а во вторую очередь нужно понять, что нужно научиться проговаривать свое эмоциональное состояние. Если вы не можете выразить то, что вы чувствуете, скорее всего, вы и будете наблюдать за собой агрессивные вспышки или какой-то неконтролируемый гнев, или какие-то попытки... Как-то больно уколоть другого человека, возвыситься над другим человеком для того, чтобы хоть как-то компенсировать унижение или оскорбление в вашу сторону со стороны значимых для вас людей, с которыми вы не можете конгруентно поговорить. Второй момент – это критика. Я бы даже сказала не критика, а критиканство. Это связано с тем, что у нас были какие-то детские травмы, и мы на равных не разговаривали с родителями, нас все время унижали. И поэтому, когда мы стали взрослыми, нам очень хочется то же самое сделать с кем-то другим. И, конечно, под руку попадаются дети. Не в нужный момент и не в урочный час. Иногда мы начинаем критиковать нашего ребенка, когда у него очень тонко настроена его душа на какие-то моменты, чтобы его похвалили. Вы же, в свою очередь, убивая в нем творческое начало, начинаете критиковать. «Ой, ну что это ты за лошадь нарисовал? Вообще на собаку похоже!» Или «Да как ты посуду помыл, руки не из того места растут! Ты же видишь, что здесь с обратной стороны не вымыто!» И вот это критиканство, оно не просто убивает в ребенке желание что-то делать самому или какие-то творческие моменты, в первую очередь это убивает частичку любви к вам и уважения. Дети начинают вас бояться, и когда такой ребенок становится взрослым, чаще всего такие дети вылетают из родительского гнезда как ошпаренные, потому что им все-таки очень хочется найти такого человека, который бы их благодарил, хвалил за то, что они делают. И у таких детей с родителями складываются очень холодные отношения. Третий пункт, чего точно нельзя делать, это делать все за ребенка. Когда наши детки маленькие, нам, конечно, всегда некогда, и мы очень часто хотим, куда-то торопясь, сделать за ребенка, зашнуровать ему ботиночки, вымыть за него пол, подобрать за него крошки и прочее-прочее. Ну уж, самый крайние моменты это, когда родитель делает за ребенка уроки, чтобы получить хорошую оценку там, за творчество, за домоводство или за а, какой-то другой прикладной предмет. Я очень часто наблюдаю за такими моментами в консультации, когда родители говорят, я для ребенка все, я до двух часов ночи с ним делала уроки, лепила пластилином, рисовала или еще что-то делала. Вот этого точно не нужно делать, потому что этим вы не показываете свою любовь, этим вы показываете то, что ребенок вправе манипулировать вами, ребенок вправе быть эгоцентристом, ребенок вправе быть таким эгоистом, что когда вы станете пожилым человеком, то вам не будет хватать этой любви и ребенок постоянно будет от вас требовать что-то, а вы уже не в состоянии ему что-то дать. Поэтому помните о том, что то, что вы делаете в детстве с ребенком, то же самое вам придется делать и когда вы составитесь. По другому не будет. Не думайте, что то, что вы сейчас что-то делаете за ребенка, ребенок потом вспомнит и будет делать что-то за вас, когда вы станете немощными. Позиция, которую мы воспитываем у детей взаимопомощи и взаимовыручки, как раз заключается в том, чтобы мы позволяли ребенку самостоятельно проявляться, самостоятельно что-то делать, самостоятельно делать ошибки. Именно за это дети нас потом и благодарят. Еще один очень важный пункт, и я бы, наверное, сказала, что это один из самых важных пунктов, это требовать подчинения от ребенка. Я думаю, что наверняка у каждого из нас в детстве были какие-то моменты, когда родители не объясняли нам, почему нам нужно поступить так или иначе, а просто говорили «Я сказал, ты будешь делать так. Я взрослый, я решаю здесь, что ты будешь делать. Я зарабатываю деньги, и поэтому ты будешь одевать эту вещь или поедешь отдыхать туда-то или еще что-то». И вот это прямое подчинение очень сильно травмирует ребенка, потому что мы не предоставляем ему право выбора, а значит лишаем его свободы. Грубое подчинение себе позволяет ребенку чувствовать себя в тюрьме. И иногда на консультациях родители жалуются, что они все для ребенка делали, работали по 24 на 7 постоянно заботились о том, чтобы у него там было хорошее питание, красивая одежда, он ездил отдыхать на дорогие курорты, но он сейчас этого ничего не ценит, а отношения все хуже и хуже, и когда уже детям становится глубоко за 20, то отношения могут быть совсем прерваны. То есть ребенок отдаляется от родителей. Как только он чувствует свою независимость, ребенку не хочется общаться с этим родителем, потому что он помнит эту детскую травму тюрьмы рядом со своим родителем-надсмотрщиком. А иногда нам кажется, что подчиняя ребенка каким-то своим Приказанием мы таким образом заботимся о нем и спасаем его от чего-то дурного, ведь у нас же есть опыт за плечами, и мы точно можем сориентироваться самостоятельно, что хорошо, а что плохо нашему ребенку. Но в данном случае вы лишаете его права выбора, права выбора на собственную ошибку. Вспомните себя, как часто вы принимали чужой опыт и не делали того, что кто-то сделал и рассказал об этом. Я думаю, что Достаточно часто. Ведь только в поговорке говорится, что умные учатся на чужих ошибках, а дурак на своих. Может быть, мы все дураки, а может быть, это как раз и есть сервяжная правда, что мы можем опираться только на собственный опыт. Дело в том, что так устроен наш мозг. Мы можем только к нашей базе данных обратиться и взять с книжки такую пресловутую полочку, записанную на наших нейронах, на какой опыт мы можем опереться и что мы можем вынести из данной ситуации. Если такой опыт у нас не записан, то мы, соответственно, идем в этот опыт. И вот пока вы запрещаете своему ребенку и требуете от него тотального подчинения, вы лишаете его этого опыта, а значит воспитываете в ребенке безотказность, подчиненность, неуверенность в себе, чувство вины, что он какой-то не такой, и постоянное ожидание, что кто-то должен взять его за руку и отвести в светлое будущее. Мы, дорогие родители, не вечные. Мы все равно умрем раньше наших детей. И слава Богу, никому не пожелаешь обратного. да? Но в данном случае вы ребенка лишаете того опыта, на который он может опереться, когда вас не станет. Он станет беззащитным таким же маленьким ребенком, как остался, когда был в 3, в 4, в 5 лет возле вас. Социальное рождение происходит только тогда, когда мы отпускаем наше тотальное подчинение ребенка. К этому же можно отнести и контроль. Контроль над всем и вся. Если вас контролировали в детстве, и невольно этот паттерн вы сняли и, соответственно, то же самое делаете в своей взрослой жизни. Вы контролируете своего ребенка, вы контролируете своего мужчину, вы контролируете своих сослуживцев, вы не можете делегировать, вы трудно просите поддержки и вы точно не любите себя. И этот груз напряжения дает вам возможность развиваться неврозом, они могут быть скрытые или открытые, но в любом случае контроль это огромная-огромная тяжесть на ваших плечах, которая в дальнейшем будет разрушать и ваше здоровье. Ведь контроль это относится к элементу земля, а там у нас как раз два меридиана, которые отвечают у нас за селезенку и желудок. И если у вас плохой иммунитет, если у вас есть проблемы с желудком и пищеварением, посмотрите на себя со стороны и выявите те участки, где вы очень активно проявляете контроль над своими домочадцами, в частности над своими детьми. Но уж точно будете здоровы, если ослабите этот контроль, эту тигринную хватку для того, чтобы контролировать за всем и вся. Проявление гнева в той части, когда мы неожиданно гневаемся на наших детей, на наших близких, чаще всего связано с тем, что мы не можем управлять своими эмоциями. То есть мы находимся в неосознанности. Все пять пунктов, которые так сильно разрушают наши отношения с детьми и точно не дают возможности им идти успешно по жизни, они, в принципе, основаны только на одном – на повышении осознанности. Именно об этом я говорю в своей программе «Линия успеха». Там мы учимся в течение 48 дней повышать свою осознанность и уметь в состоянии быть здесь и сейчас – Контролируя не кого-то другого, а только себя. Именно здесь и проявляется любовь к себе. С вами была Марина Демитова, семейный психолог, регрессолог, коуч по целеполаганию и личностному росту и автор тренинга «Как воспитать успешного ребенка».